Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики канала Рыбалка с Фениксом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с Днем Великой Победы над общим и суровым врагом фашистской Германии в 1945 году. Поздравить всех ветеранов, которые... Отстояли эту победу и дали нам мирное небо над нашей головой. Ну и также тружеников тыла, которые в суровых условиях ковали победу эту нашу. Ну и не только участников Великой Отечественной войны, а всех тех, кто служил в различное время, в различных горячих точках, защищал интересы нашей страны. Это была, так сказать, торжественная часть. А сейчас хочу рассказать о том, чему посвящен наш сегодняшний коротенький выпуск. Мы сейчас движемся по направлению к небольшому селу -за стенка, что находится в Астраханской области. Название интересное. Кому станет интересно... Пишите в комментариях, я расскажу, почему именно такое название. Но суть даже не в этом. Село это находится на острове. Со всех сторон омывается водой. Естественно, чтобы попасть в село, нужно пройти по мосту. Мост в село очень замечательный. Шикарный ремонт, красивый. Ну что зря говорить, языком-то молоть из пустого порожнего. Сейчас подойдем, вы сами все и увидите. Посмотрите, так сказать, на красоты местного колорита. Кстати говоря, это не шутка, в селе действительно отсутствует освещение В ночное время суток ориентироваться можно только по Раздорскому мосту, который светится всю ночь Больше на трассе и в самом селе осветительных фонарей нету Вот такие они суровые реальности Вот, собственно говоря, и этот столь замечательный мост. Как видите, стоит знак: движение людей запрещено по мосту. Двигаться можно только машинам, ну коровам, которые вообще на знаки не обращают внимания никакого, как и не на машины. А далее, вот для тех, кто в знаках не понимает, написано Внимание! Движение пешеходов по мосту запрещено, опасно для жизни Идем дальше Двигаться-то все равно нам негде Чтобы в село попасть, нужно пройти по мосту Так, а вот проход для людей Когда-то был Сейчас он тоже закрыт Затянут сеткой Потому как находится В плачевном Аварийном, я бы сказал, состоянии Причем с обоих сторон И получается Складывается ситуация такая, что а как бы не хотелось соблюдать законы все Приходится их нарушать В село-то ведь как-то попасть надо А ситуации бывают разные Но вот нет у человека машины, а нужно куда-то выбраться за территорию села Пешочком-пешочком ту же скотину выгнать, пастись Приходится двигаться по мосту Сказать, по проезжей части вот такой вот он симпатичный мост да, под мостом тоже передвигаться и находиться опасно потому что от движения машин сверху Вниз летит штукатурка и прочие странные детали моста. Ну вот мы с вами прошли по всему, считай, мосту. Несмотря на всякие запреты, нарушая законы. По сути, нас надо сейчас наказать, как-то оштрафовать, за то, что мы... Нарушили запрет, закон Ну что, в принципе, пускай штрафуют Но только сперва Логичный вопрос тогда назревает Если ходить нельзя Если э, мост опасен для передвижения людей Стало быть, он не менее опасен и для передвижения машин Ведь машины намного тяжелее, чем человек, чем пешеход Получается получается вообще замкнутый круг Вот такой вот небольшой у нас получается репортаж Праздник 9 мая Надеюсь кто-нибудь это из руководства увидит И к следующему празднику 9, 9 мая Наконец-то сделают всем ветеранам и остальным жителям Маленький такой вот подарок Ремонт моста Заодно может быть и расширят его как-то Потому что проехать по мосту э, Очень затруднительно Получается всего лишь навсего Одна полоса для движения Одна машина проходит Второй э, приходится останавливаться Пропускать ее если на мосту в этот момент находятся еще и коровы, то это вообще нечто парадоксальное получается. В ютубе вы, кстати, можете посмотреть. Есть ролик, сам видел его. Там, Таможник за стенки. Посмотрите. Очень интересное и занимательное зрелище такое. Ну а мы с вами не прощаемся, как всегда, говорим только до свидания, до новых встреч. С вами был канал Рыбалка с Фениксом. Да, половодье восточной воды продолжается. Да, половодье продолжается, но об этом в следующий раз не будем забегать вперед. А вы пока подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А мы будем вас радовать и информировать и дальше.